добрый день с вами я богат и сегодня мы с вами поговорим о риске и о деньгах как вы знаете шампанского тот не рискует и наоборот кто не рискует тот не пьет шампанского давайте посмотрим один из интересных сервисов который мне предоставил мой знакомый и посмотрим какие возможности он за собой несет вот мы видим деньги, которые получены на баланс, и получается ее баланс по 500, по 600 долларов. Деньги, которые приносит структура, деньги, которые получаются с оборота, работая в данной инвестиционной компании. Давайте перейдем к активным депозитам. И вот мы видим, за счет чего получается данная прибыль. То есть, на определенное время кладутся э, средства наши и получается прибыль, которую можно выводить ежедневно. Э, минимальный срок это 15 дней с ежедневным выводом, то есть, ну, максимум вы можете рискнуть на 15 дней. И максимальный срок это 45 дней даже 60 дней, да, есть, где вы тоже можете положить деньги, выводя их каждый день, вы можете рискнуть. Ну, соответственно, вы сами знаете, что любая инвестиционная компания – это риски. Давайте сейчас посмотрим, что творится у нас на ADV Cash кабинете. Вот это вот выводы моего знакомого сразу скажу что это не мои чтобы вы не не входили в заблуждение свои я вам показывал да что я начал с 500 долларов и каждый день вывожу по семь с половиной долларов чистой прибыли без процентов за приглашение то есть ну вот такой вот замечательный доход можно иметь с небольших сумм 5000 долларов 10 тысяч долларов если вы положите на баланс и будете снимать их в течение 15 дней то есть но ну, я думаю что ничего не случится Ну, решать дальше вам кто не рискует еще раз тот не пьет шампанское ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии всего доброго с вами я богат